Всем доброго дня, с вами самостоятельщик Лёха. И это финальный ролик про навес и что в итоге получилось. Для тех, кто уже видел данные все работы, в конце есть бонус. Итак, очищаю все, что уже успел захламить на неготовом парковочном месте, Одеваю лепестковый круг на болгарку и начинаю очищать железо перед покраской. Навес простоял скрытым всего лишь пару недель, а ржавшиням столько будто шли какие-то специальные кислотные дожди. Жуть! Конец декабря. Впереди праздники. Я не стал ждать, пока мне опять Новый год подарят носки и решил в этот раз сделать подарок себе сам. И приобрел себе крутой качественный инструмент. Я думаю, что данный бренд особо представлений нуждается. Как уже многие поняли, речь идет о продукте AEG. Я уже устал покупать много раз один тот же инструмент, поэтому решил взять один раз и надолго. Для статистики это будет уже моя третья дверь и четвертая болгарка. Почему? Потому что я очень много работаю. И в новогодние праздники у меня тоже очень большие планы по обустроить своей мастерской. И без болгарки и двели там вообще просто нечего делать. Демонстрацию испытания данного инструмента я покажу уже самой работой. Это, кстати, будет через несколько роликов. И да, кстати, этот инструмент я приобрел на всеинструменты.ру. Там действует расширенная гарантия на всю линейку инструмента АЭГ. Целых 6 лет. Ссылочка на крутой инструмент, который желательно подарить всем Новый год, будет в описании. Закончила часть железа от ржавчины, старался по максимуму все это скоблить, теперь все полностью то, что мы скоблили, протираем на два раза обезжиривателем и достаем специальную краску. Почему специальную? Потому что на улице во время записи этих кадров было плюс один и обычная краска в принципе не годится. Заходим в инструкцию, читаем описание: нанесение от минус 5 градусов годится. Да, кстати, она 3 в 1. Разбавляем полностью ведерко растворителем, потому что иначе она слишком вязкая, и пуливизатор просто не потянет и будет плеваться. Чтобы такого не было, нужен пуливизатор. И все это дело начинаем аккуратно красить, чтобы желательно не было ветра, чтобы не было потеков и было красиво и аккуратно. Поэтому проводим максимально быстро. После 4 часов работы ко мне пришло осознание что если все детали конструкции покраются сначала на земле, потом их поднять, смонтировать, приварить, можно также взять пульверизатор и покрасить только там, где была сварка, а не всю конструкцию полностью, не бегать по турам, по лестницам. Это намного легче и изменит в раза быстрее. Мудрость приходит со временем, учитесь. Закончили окраску, подождали сутки, пока все это сохнет. теперь нужен профлист. Настоящие бояре идут в магазин, а крестьяне, как я, идут назад. У меня тут немножко завалялось профлиста, но на навес 6х4 на должно хватить. Я, кстати, обрешетку приваривал заранее с учетом крепления именно этих полулистов. Возможно, не самый крутой и качественный профлист, который я нашел, но пока у меня нету лишних средств, поэтому может на какое-то время хватит. В дальнейшем, как я сделаю фасад, как сделаю забор, можно будет купить что-то побогаче. К тому же длина скат у меня ровно 3 метра. А ровно 3 метра продаются готовые листы. Просто взяли лист с забубением и без проблем можно будет сзади все это поменять. Так что на будущее есть перспектива.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 Одному немножко было тяжко и неудобно Но на помощь вовремя пришли соседи Поэтому под цвет обычного фонаря Опять же в ночное время Работа пошла намного быстрее Даже когда вдвоем Работа ускоряется минимум втрое Потому что ты только от подумаешь, тебе уже подают Ну а так работа в ночное время Не обошлось без веселых моментов Так получилось, что мы не заметили Что посередине два листа Легли не той стороной Просто свет фонаря падал под таким углом, что казалось, с любой стороны, как ни поверни лист, все смотрелось одинаково. Ну, не страшно, зато будет изюминка. Момент с кабеля по металлическому каркасу скрытой проводкой никто не видел вообще. То есть я это не снимал, потому что там был вообще хардкор и мат и всякое такое. В общем, мудрость от Лёхи, если хотите также проложить провод скрытно в каркасе, чтобы никто не видел без гофры, используйте ПВС в оплетке Это будет намного легче. А я использовал ВГНГ нг ФРЛС. То есть бездымный, самозатухающий, всякое такое, там полнабор. И там было много мата, и перемещаемся в щитку. Собираю щиток, там ничего сложного, одна фаза пришла всего лишь и 1-0, поэтому все простенько. Обязательно щиток креплю розетку на силикон, чтобы не подтекало, обязательно на щитке стоит узо и весь каркас и весь щиток полностью заземлен. Ну еще и бонусом купил на Алиэкспресс блок управления светом, куда его запихал, ну и теперь покажу, что получилось. Но ну, что хочу сказать интересного. Навес получился достойный, хороший и красивый. Недавно выпал снег, буквально за ночь выпало 30 см, и с навесом ничего не случилось. Правда на всякий случай снега все-таки лопата туда шуганул. Ну и сейчас будет бонус. Кадры, которые вы видите, я снял 29 декабря. Вот так сейчас выглядит мой навес, ну и фасад дома. Впереди праздники, поэтому нужно побольше приятных и милых моментов. Но пока давайте не болейте, не скучайте, увидимся в следующем году. А я пошел чистить снег. Навалило по самый небалуй. Кошмара.